Короткие интересные факты о птицах номер четыре. И сегодня вы узнаете о птице, у которой глаз больше, чем мозг. У этой птицы глаз больше, чем мозг. Этот факт полностью подтвержден учеными, так как средняя масса мозга равна 42,1 грамма, а глаза 47,6 граммов. И эта птица – страус. Ну а если вы хотите узнать про птицу, которая живет под землей, обязательно смотрите это видео.